Марс меняет знак 29 июля и начинает движение по Деве. Запишу подробное видео об этом транзите. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. В целом завершение июля, начало августа нейтральное. Луна убывающая, накоплена достаточно энергии. Настало время ее тратить. Главное распределять силы грамотно и не бросаться в крайности. Отличное время, чтобы начать худеть. Луна тает и лишние килограммы вместе с ней. Это не значит, что можно по-прежнему есть все, что лежит на полке холодильника, но начатые в это время диеты или правильное питание воспримутся легче, чем обычно и быстрее принесут результат. Сейчас важно не загружать себя делами и действовать обдуманно. С виду все хорошо. Но чувствуется некоторая тревожность. Многие люди могут столкнуться с соблазнами. Но нужно проявить силу воли и устоять перед искушениями. В деловой сфере все неоднозначно. Если вы уверены в партнерах, как в себе, то проблем не возникнет. А вот если вы новичок в бизнесе, то возможно неприятные ситуации. Даже если вам предложили идеальные условия, не верьте.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 Понедельник, 26 июля. Убывающая Луна в Рыбах с 6.30. До этого период Луны без курса в знаке Водолей. Осторожно относитесь к полученной информации, поскольку транзит Луны в Рыбах, да еще и Черная Луна в Близнецах, способствует искажению получаемой и передаваемой информации. Рекомендую посмотреть видео о транзите Черной Луны по Близнецам. Ссылка в закрепленном комментарии. Все, что происходит сегодня, может перевернуть ваше представление о тех или иных процессах в вашей жизни. Оппозиция Луны с Венерой ставит многих перед выбором. Сложно добиться мира и гармонии в семейном кругу. Но все-таки возможно, ведь оппозиция решаема. Нужно найти точку равновесия, компромисс, учесть интересы других участников отношений, и все будет хорошо. Однако не у всех высокий уровень осознанности и ответственности, поэтому ситуации сегодня могут быть разные. Рассогласованность в действиях с партнерами по бизнесу, взаимное пренебрежение интересами может навредить общему делу. Сегодня как никогда необходимы паритет и сотрудничество. Обидчивость мешает в решении многих задач. Воздержитесь от дорогих покупок. Впоследствии они могут оказаться ненужными. Женщины особенно склонны к ссорам, тем более друг с другом. Может сложиться неприятная ситуация в отношениях с сотрудницами. Вторник, 27 июля, убывающая луна в рыбах в гармоничном аспекте с ураном и в соединении с ретро Нептуном. Благоприятный день, особенно для людей, занимающихся творческой деятельностью, психологией, работающих в сфере медицины и фармацевтической отрасли домохозяйки довольны собой и своим домом все бытовые проблемы решаются очень быстро люди становятся раскрепощеннее. энергии сегодняшнего дня обеспечат нас всем необходимым и позитивным настроем и энергией и прочими приятностями и мы сможем значительно улучшить качество своей жизни конечно же при приложении определенных усилий также энергии сегодняшнего дня обеспечат нас новыми задачами у многих случаются инсайты все появившиеся идеи оказываются интересными и необычными хорошее время для налаживания отношений с тяжелыми людьми даже обычно беспокойный человек удивляет окружающих своим вселенским спокойствием ничему не удивляйтесь сегодня с каждым может произойти самое невероятное и счастливое событие. Возможно, спонтанное включение необычных способностей. Многие отказываются от стереотипов. Возникает острая необходимость изменить что-то в своей жизни, оставить прошлое позади. Отличный день для того, чтобы получить консультацию астролога. Добро пожаловать! Среда, 28 июля, убывающая Луна в Овне с 12.57, до этого период Луны без курса в знаке Рыбы. В 4.12 утра Меркурий входит в знак Льва, а ретро-Юпитер в 15.43 по киевскому времени возвращается в знак Водолея до 29 декабря 2021 года, а потом снова вернется в знак Зодиака Рыбы почти на год. Меркурий во Льве до 12 августа несет в мир информационное изобилие, выраженное в насыщенности речи яркими образными сравнениями и интересными творческими идеями. В этот период скрываемая и тайная информация становится известной всем. Учитывайте также то, что Черная Луна движется по близнецам, поэтому возможны интриги, Какие-то закулисные информационные войны. Посмотрите видео, найдете ответы на многие свои вопросы. Начинается хорошее время для общественной деятельности, проведения праздников, творческих мероприятий, демонстрации своих трудов. Появляются новые ораторы люди, формирующие общественное мнение. До часу дня по киевскому времени лучше не заниматься важными делами. Не стоит что-либо начинать, куда-то уезжать. Но вот для завершения увольнения время Луны без курса идеально подходит. Вторая половина дня для многих окажется очень яркой, насыщенной событиями, интересными встречами и новыми знакомствами. Однако будьте осторожны в общественных местах, на дороге, за рулем. Вечером оппозиция Марса и Юпитера. Легко представить себе, что произойдет, если попытаться надуть маленький воздушный шарик до гигантских размеров. Вот такая аналогия наглядно описывает оппозицию Марса и Юпитера, а также обстоятельства второй половины дня. Четверг, 29 июля, убывающая Луна в Овне. Сохраняется оппозиция Марса с ретро-Юпитером, а в 23.33 по киевскому времени... Марс входит в знак Девы. Об этом транзите запишу видео. День неблагоприятен для расширения бизнеса, создания новых предприятий и начала внедрения различных проектов. Возникают сложности при общении с начальством и влиятельными людьми. Но уже с 30 июля ситуация меняется. В ближайшие два месяца благоприятное время для работодателей. Люди становятся более трудолюбивыми и внимательными к деталям. Проблемы в четверг возникают из-за желания приписать себе больше способностей, чем предполагает объективная оценка. Также не поддавайтесь давлению извне. Не позволяйте окружающим приложить на вас ответственность и свою работу. День неблагоприятен для решения юридических вопросов в путешествии за границу. Страсти бушуют, водители лихачат, а пешеходы безрассудно, безрассудно лез, лезут под колеса. Поэтому значительно увеличивается вероятность ДТП. Хороший день для физической работы, активного отдыха, каких-то самостоятельных дел. Энергии предостаточно и ей необходим выход. Нужно следить за эмоциональным накалом поведения и высказываний, чтобы не спровоцировать агрессивные действия. Пятница, 30 июля. Убывающая Луна Вовне в напряжении с ретроплутоном. Перед Луна без курса с 22.37 до 23.08. После чего Луна переходит в знак Тельца, где имеет статус экзальтации. Работе могут помешать глубокие эмоциональные проблемы. Совместные ресурсы, распределение доходов, вопросы налогообложения, алиментов могут стать источником деловых и финансовых проблем. Возможно, ломка устаревших производственных и деловых отношений, смена стиля и условий работы, переход на другую работу. Возможны травмы в результате производственных аварий, катастроф, природных катаклизмов. Но это хороший период для завершения старых, бесперспективных отношений, а также для качественных преобразований дорогих вам отношений. Спокойное течение семейной жизни может нарушиться необходимостью срочно решать наболевшие вопросы. Повышенная раздражительность, вспыльчивость, выяснение отношений, капризность может привести к окончательным разрывам с партнером. В этот день вероятны конфликты с руководством, недовольством, привычным укладом жизни. Нужно следить за эмоциональным накалом поведения и высказываний, чтобы не спровоцировать на агрессивные действия других людей. Суббота, 31 июля. Убывающая Луна в Тельце в напряжении с ретро-Сатурном и гармоничном аспекте с Венерой, управителем Тельца. Меркурий приближается к Солнцу во Льве. В течение дня могут возникать неожиданные, но быстро проходящие трудности в отношениях с представителями старшего поколения. Возможен финансовый спад, получение прибыли задерживается, состояние профессиональных дел вызывает тревогу, беспокойство. Многие люди становятся излишне осторожными, из-за чего можно упустить интересные проекты, требующие доли авантюризма, но зато можно выполнить рутинную работу, сделать генеральную уборку. У людей, имеющих проблемы системы водного обмена в организме, может ухудшиться состояние здоровья, появляются отеки, задерживается жидкость в организме. А это может вызвать ухудшение течения некоторых хронических болезней, например, гипертонической болезни, почечных заболеваний. Напоминает о себе радикулит, остеохондроз. Беременным стоит быть особенно осторожными. Также многие люди склонны придавать преувеличенное значение неприятным ощущениям и симптомам. В этот день женщины могут кардинально сменить внешний облик, подстричься или покрасить волосы в новый оттенок. Важные дела – Откладываются в долгий ящик, но усиливается потребность в материальных ценностях. И главная опасность сегодняшнего дня – спустить все средства на дорогую вещь или ужин в элитном ресторане. Воскресенье, 1 августа, убывающая Луна в Тельце в гармоничном аспекте с ретро-Нептуном. Солнце и Меркурий соединяются во Льве и формируется оппозиция с ретро-Сатурном. Хороший день для принятия ясных, разумных и взвешенных решений, а также для нахождения компромисса и мирных переговоров. Подходит для начала командировок выполнения работы, требующей умственных творческих усилий. Общение с детьми или романтическим партнером доставит не столь чувственное, сколько интеллектуальное удовольствие. Хороший день для демонстрации своих умственных способностей. В этот день можно разрешить споры и разногласия с партнерами путем переговоров. Также наладить отношения с представителями старшего поколения, с родителями. Подходящее время для перемены места жительства, переезда. День благоприятен для долгосрочных начинаний и принятия обязательств. Деньги хорошо инвестировать в недвижимость, землю, землю. Трезвый взгляд на вещи и эмоциональная сдержанность помогут в решении коммерческих и финансовых дел. В этот день велика вероятность установить взаимовыгодные знакомства или договориться о встрече с важным для вас человеком. Устная договоренность о сотрудничестве принесет прекрасные плоды, даже если это случится не скоро.